Друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Сегодня мы с вами начинаем наши вебинары, которые, ну, не вебинары, а встречи в прямом эфире, которые будут посвящены стихиям. Мы с вами встречались, мы с вами встречались перед 8 марта, пока вы собираетесь немножечко порассказывать про 5 стихий в нашей жизни, почему их 5 они... А они 4, как многие привыкли, что с этим делать, как в своей жизни навести порядок, как стать счастливым человеком, как сделать так, чтобы мужчина тебе дарил подарки и носил на руках это все будет сегодня, потому что это все будет про состояние девочки. Итак, друзья, значит, мы с вами встречались накануне 8 марта, и мы с вами говорили про стихии. Кто был, кто был? напишите всем привет и поставьте пожалуйста пятерки в чат для того чтобы я понимала кто уже ну слушал мои вебинары мои лекции и немножко знаком с тем о чем мы будем сегодня говорить если же у нас все новенькие ну тогда начнем все сначала вот да всем всем привет вижу что достаточно много людей Пока не вижу пятерок, тогда вам расскажу сразу про все состояния. А, вижу, все, пятерки пошли. Хорошо, вижу, что много новеньких. И сейчас начну рассказывать сразу. Расскажу про все состояния, потом расскажу, почему их пять. Итак, я хотела, да, вот вижу свои пятерочки, людей, которые уже были. Итак. Я астролог Бадзи, астролог, э, ну, восточный, если можно так сказать, астролог. То есть у нас есть западная астрология, в которой пять стихий. И если мы эти стихии раскладываем на психотипы женщин, э, западная, четыре стихии и четыре психотипа женщины. Если мы с вами заходим э, в мир китайской метафизики, где пять стихий, Пять стихий у нас с вами ⁇ огонь, вода, дерево, металл, земля. И, соответственно, вот эти психотипы уже у нас раскладываются немножко по-другому и даже, можно сказать, ну, не знаю, конечно, я в западной астрологии никогда не занималась. Ну, мне, конечно, кажется, восточная астрология и, соответственно, все эти пять типов достаточно интересными и очень такими а, наполненными, что ли, полными. А, так, секундочку, я просто... А, меня очень попросили оттестировать тут... ну ладно, не получается. В любом случае, друзья, буду рада, если вы будете писать комментарии, постараюсь отвечать и в Напоминаю, что я, ну, кто меня не знает, я не только занимаюсь астрологией, я профессиональный психолог, я человек, который закончил институт психологии, и человек, который, в принципе, изучал эту тему, потому что в то время, когда я училась в институте, мне были вообще интересны всевозможные женские темы. Мне были интересны всякие практики, и я изучала в разных школах но из-за того что я занималась восточной астрологией, а тема психотипов через восточную астрологию вообще не раскрыта абсолютно никак не знаю может быть сейчас что-то появилось но раньше ее во всяком случае не было поэтому эту тему мне пришлось изучать самой и очень много я собрала материала которым с удовольствием сегодня с вами буду делиться так вот у нас с вами 5 стихий и все эти пять стихий можно а, разложить а, разложить на определенные психотипы все эти психотипы должны в нас быть обязательным в каждой женщине и а, вообще в, в различных культурах всегда считается а, всегда считалось что самые такие главные богини да они имеют такую многоликость то есть это богини, которые умеют себя проявлять и проявляют себя различным образом. Так вот, в нашей жизни мы тоже не, не должны стоять на месте, мы не должны застрять в какой-то одной роли, в которой, которая у нас когда-либо получилась хорошо, или у нашей мамы она хорошо получалась, и наша мама эту роль нам подарила, можно так сказать, то есть она как-то воспитала в нас в этой роли и поддерживала в нас эту роль. Мы с вами взрослые люди, мы с вами можем научиться и другим ролям, тем более, что у нас у всех в, в астрологической карте, скорее всего, есть все стихии, которые нам нужны для этого. Кто не знает и не умеет делать свои астрологические карты, вы можете перейти на мой сайт npugacheva.com, просто на, и забить в Яндексе там, калькулятор Наталья Пугачева, и, и вы сможете увидеть вы сможете увидеть калькулятор в который вы будете вводить время место своего рождения и собственно говоря вы увидите иероглифы вы увидите иероглифы которые будут называться столпы судьбы там даже просто по цвету можно будет определить к чему что относится так вот Зеленые знаки будут относиться к дереву. Мы сегодня будем говорить, как привнести в свое состояние, в, свое, в свою жизнь именно стихию девочки. Девочка, для для чего она нам нужна? Ну, очень часто, конечно, женские состояния для чего рассматриваются? Они рассматриваются в некий противовес мужским состоянием. Да? То есть, вот как раз перед 8 марта мы, собственно говоря, с вами говорили больше, наверное, про такие женско-мужские отношения, как быть интересным и мужчины. И зачем нам нужно состояние девочек? Состояние девочки ⁇ это умение принимать мужчину, и не только мужчину, это в принципе умение вообще принимать жизнь. И умение получать от жизни все легко и просто, как это получается очень часто у детей. Так вот, привлечение в свою жизнь ⁇ это открывая э, свою душу свое сердце состоянию девочки мы открываем э, свою такой э, э, мы открываем э, дверь для возможностей которые будут входить в нашу жизнь и которые будут обязательно каким-то образом нам помогать э, состояние девочки оно проявляется э, очень просто проявляется вот 8 марта у нас было да давайте с вами сразу проверим у кого состояние ну не всегда только состояние девочки конечно влияет подарили вам подарки или не подарили давайте кому подарили подарки поставьте пожалуйста семерки в чат кому не подарили подарки поставьте двойки в чат мы сейчас с вами как раз посмотрим примерно статистику как у нас что у нас будет проходить так сейчас я попытаюсь взять стилус для того, чтобы как-то видеть, видеть комментарии. Да, видеть комментарии. Извините, не очень много у меня а, опыта проведения вот таких эфиров, но я с вами планирую встречаться и где-то по часу говорить про наши стихи по воскресеньям в 20.00, поэтому сейчас дам вам обязательно задание. А, дам вам задание и Друзья, мы с вами даже сможем потом общаться в чате. То есть я буду выставлять вам пост, будут сейчас давать задания, буду выставлять пост и буду собирать ваши комментарии, ваши комментарии. будете писать, как у вас получается. Ладно, подарки, тут даже не поздравляют с этим днем. О, совсем плохо, да. Значит, смотрите, друзья, вообще у нас история может быть... В Здесь нету чего-то плохого или чего-то хорошего. Сейчас... Нет, то, что не дарят подарки, это плохо, то, что не поздравляют, это еще хуже. Мы сейчас э, будем говорить не столько, наверное, про мужчин, ну вот там в частности, там, в нашей жизни плохой он, хороший, какой, он нам, какой нам достался, или там, или в поиске какого мы сейчас находимся. Мы сейчас, наверное, будем говорить про свою внутреннюю гармонию. Потому что если мы не можем привлечь мужчину, того, тот, который бы поздравлял, тот, который бы дарил подарки, тот, который бы носил нас на руках, это сейчас все про состояние девочку, да, то это будет еще, наверное, говорить о том, что, может быть, чего-то у нас не хватает в жизни. Да? И состояние девочки – это состояние, вот как я говорила, во-первых, это состояние очень большого творчества. Во-вторых, это состояние э, легкости, когда ты можешь с легкостью о чем-то попросить. И у нас будет с вами, наверное, такое первое задание про, про попросить. Ну, давайте для того, чтобы опять же мне видеть, э, как у вас это получается, давайте э, сейчас пока посредством, я, я еще пока так это тестирую, так скажем, аудиторию, давайте посмотрим, насколько хорошо получается. Через, опять же, оценки. Кому легко подойти к мужчине и попросить о чем угодно. Там, ну вот просто вот на улице. Там, давайте незнакомых возьмем. Знакомых, незнакомых. Вам, в принципе, легко подойти. Ставьте пятерки в чат. Кому легко это делать, ставим пятерки в чат. Кому это сложно делать, ставим единицы в чат. Вообще, состояние девочки, она нам в первую очередь нужно. Потому что... В этом состоянии, в первую очередь, нам легче живется. И а, если у нас это состояние пятерка легко, единичка сложно. Угу. В любом случае, мы все с вами будем тестировать это состояние. И давайте первое задание на неделю. Каждый из нас... Каждый из нас будет жить в этом состоянии неделю до следующего воскресенья и писать, собственно говоря, отчеты где-нибудь, я организую страницу, то есть через день, через два будет какой-нибудь пост, где можно уже будет писать. Кто-то пишет, мне сложно, да. Вот смотрите, во-первых, что такое состояние девочки? Давайте про само состояние девочки. Значит, какая она? чтобы вы хоть понимали, к чему мы должны стремиться, да. А, девочка у нас с вами вдохновляющая. Ну, чтобы кого-то на что-то вдохновить, все-таки, наверное, нужно еще и самой уметь вдохновляться, да. Эмоциональная, да. Помните, энергия дерева. Энергия, энергия дерева самая сильная, самая мощная. Энергия дерева – это то, что... Эм, это самая молодая энергия. Энергия девочки – это то, что... Прорывается, вот как, знаете, маленький, а, маленький росток, он будет прорываться сквозь асфальт, и а, главное, чтобы этому цветку какая-то травинка а, сможет разбить асфальт, главное, чтобы выйти. Да? Так вот, и девочки эмоциональные, изобретательные, а, очень мягкие, это люди, которые умеют подстраиваться. Понятно, что есть инское и есть янское дерево, янское дерево – это дуб, оно не умеет подстраиваться. Мы с вами постараемся побыть в этом состоянии легкости, веселости, уступчивости, некой активности, креативности, постоянного движения вперед. Вот это состояние девочки. То есть, если мы хотим, чтобы нам дарили подарки, если мы хотим, чтобы к нам притягивались люди, если мы хотим, чтобы нас носили на руках, и чтобы хотя бы половину наших дел мужчины все-таки начали забирать на себя, нам нужно состояние девочки. Состояние девочки мы с вами будем, я еще раз повторяюсь, жить неделю. И в этом состоянии самое главное, чтобы оно вам понравилось. Неважно, как вы будете это делать, важно, чтобы оно вам понравилось. Пишите задание номер один. Придумайте, что интересного вы можете сделать креативного на этой неделе. Вот я сейчас сама думаю, сейчас пообещаю, вдруг не получится. Я вот, например, за, записалась на э, урок балета на завтра. Э, если понравится, куплю не нет буду ходить, если, если не умру за первое занятие. Вот. Я, например, э, на урок балета записалась, и у меня это в понедельник, а в четверг для поддержки моей девочки у меня такой креативный, можно сказать, мастер-класс, по-другому дизайнером. Мы будем... Эм, у меня там небольшой идет ремонт, и нам нужно декорировать одно пространство. И вот мы едем с красками, с кисточками. Все, значит, там нужно нам разрисовывать будет там... Кстати, если получится, я тоже выставлю все в Инстаграм. Будем разрисовывать там входная дверь, какая-то не очень у нас красивая, очень красивый ремонт получился, и не очень красивая дверь получилась. Ну, как красивая, она просто черная. Какая-то как ДСП, застрой... ее менять нельзя. Застройщик какую поставил, так и оставить, какую-то думал-думал решил пригласить дизайнера и вместе что-нибудь нарисовать красиво. Не знаю, если вы красиво, я вам пришлю. Неважно, как получится. То есть, что вы должны сделать. Каждая из вас. Кто сейчас хочет войти со мной, кто вообще хочет позаниматься энергиями и попробовать каждую энергию, прожить в ней э, неделю и попробовать ее на вкус? Кто хочет, поставьте, пожалуйста, десятки в чат, чтобы я понимала, то я, может быть, вас тут принуждаю к чему-то, а вы, может быть, просто послушать пришли, ничего вам не надо. Но я хочу сказать, что у меня есть... Ну, был давно, я его не проводила, сейчас думаю, может быть... Может быть, этот курс воскреснет у меня, вот, и летом проведу этот курс. Вообще, я хочу вам подавать упражнения из своего курса, мега популярного в свое время. Просто я все больше и больше, я хочу заниматься, отлично. Просто я все больше и больше ушла в астрологию и немножечко вот эту психологию как-то под под ну подоставила что ли где-то позади ну такая знаете такой график у меня достаточно напряженный со всеми моими занятиями по астрологии с консультациями и я как уже как психолог все как-то знаете некогда уже какие-то психологические вещи а, упражнения очень круто вот молодцы молодцы тогда я я просто пытаюсь поднять оценку этим упражнением то есть друзья Здесь, из-за того, что я хочу сейчас немножечко как-то прокачать и себя в том числе, и атмосферу, и в инстаграме, чтобы побольше стало у меня счастливых людей, я вам даю упражнения бесплатного тренинга, то есть вы сейчас можете к абсолютно бесплатному флешмобу подключиться и получить очень много пользы прожить у нас все закрыто в Италии. Что-то в голову ничего не приходит. Все закрыто в Италии. А найдите какой-нибудь мастер-класс, даже бесплатный, найдите по интернету. Что-нибудь нарисовать, какие-нибудь стихи написать. А, ну, кстати говоря, да, друзья, пишите, я хоть немножко на ваши комментарии поотвечаю. Это не обязательно, это не обязательно теория без практики слабовато, да. Так что да, упражнения нужны. В Германии тоже. Я знаю, да, что у вас там творится нарисуйте картину зайчики и тюльпаны подходит для девочки нарисую картину подходит подходит любое творчество друзья подходит напишите повесть напишите повесть можете даже я я разрешаю выкладывайте свой инстаграм только давайте так Сторис, вот друзья отличная у меня мысль пришла Давайте у кого что получается, кто нарисовал картину, мы должны это видеть, пожалуйста, выкладывайте в сторис, выкладывайте с нашим вот этим, как он, хэштег, как он называется, правильно, да, ну, чтобы была переадресация на астролога, и я буду их перекидывать э, в наш сторис, чтобы их тоже все видели. Получается какая-то повесть, какой-то рассказ, напишите какой-то рассказ, получается у вас сходить потанцевать сходите потанцуйте получается у вас просто мозаику сесть собрать закажите мозаику вышив... вышивку все что угодно вот главное чтобы вам было хорошо а, нарисовать идею спасибо заодно повешу как цветок романтики я тигр да давайте давайте друзья вот. значит смотрите а, во первых вы должны зафиксироваться в состоянии девочки вот когда мы с вами читаем астрологические карты, мы тратим массу денег на то, чтобы ходить, учиться и уметь э, как-то, знаете, э, правильно читать карты, давать правильные советы людям, как им до, вот, дополнить одну или другую стихию. Вот я, кстати, немножко даже сегодня за, запоздала, у меня была консультация. У меня была ну, такая на мини-консультация получилась а, с, со знакомыми мне людьми. А, и там такая интересная пара была. И эта пара, фу, им вот прям катастрофически не хватает стихии, определенной стихии. Сейчас, не, не важно, о чем я сейчас, сейчас не буду рассказывать всю эту, там, их историю. А, смысл в том, что я вот сказала, что ну, как бы есть некая проблема в том, что ни у него, ни у нее нет определенной стихии. И эту стихию, конечно, им где-то нужно добирать. Им нужно добирать, и они, кстати, уже там, у них есть некие мысли, они интуитивно уже идут в правильном направлении, где эту стихию можно добирать. Но здесь речь не про это. Иногда у нас с вами бывает, мы открываем карту и видим, что какой-то стихии нет. Вот сейчас поставьте, пожалуйста, в чат тройки, тройку, если у вас в карте не хватает какой-то стихии. Ну, кто знает свою астрологическую карту? Конечно, кто не знает, я уже в самом начале, переслушайте запись, я говорила, где сделать э, у меня на сайте, как сделать карту, посмотреть. То есть поставьте, пожалуйста, тройки. Ну что ж такое-то у меня тут? А, вот сейчас вижу. У меня в карте нет элемента самовыражения. А, все вышли уже. Да, тройки. У кого не хватает какого-то элемента? Мы с вами тратим массу сил для того, чтобы привнести этот элемент в нашу жизнь, да? Вот даже двух не хватает у кого-то, да. Мы с вами тратим массу сил, мы начинаем себе какие-то покупать талисманы, в том числе в нашем интернет-магазине, фэнши-магазине. Мы начинаем покупать талисманы. Можно внести? Можно. Мы начинаем питаться, кто знает китайскую медицину или кто интересуется питанием по пяти элементам, да, мы начинаем с вами питаться я кстати могу сказать я сегодня скажу вам что что нужно в питание включить да? нет дерева вот как раз у некоторых даже и дерева нет. А, мы с вами пытаемся организовать организовать фэн-шуй пространство таким образом чтобы привнести нужную нам стихию Ну вот например я огонь у меня в карте много воды мало огня но а, при этом при этом я огонь всеми силами пытаюсь добавить, естественно. Например, я сплю в лошади, я свой портрет повесила в огненный, в, в, в огненный сектор. Я поддерживаю свои ресурсы. Огни что нужно? Дрова. То есть сектор тигра самый важный для меня сектор в нашем доме. В нем входная дверь стоит. То есть я всеми силами поддерживаю нужную, полезную мне стихию. И э, мы сейчас с вами вот за, за этот такой флешмоб в 5 недель, может там чуть больше даже, может мы еще потом какие-то темы захватим, мы с вами сейчас проработаем все энергии. И неважно, э, есть у вас эта энергия или нет. Для меня, например, у меня есть энергия де э, дерева. Но мы... Из-за специфики своей работы, из-за характера, из-за того, как нас воспитали, мы очень часто не пользуемся, если мы себя сознательно не будем возвращать в какую-то определенную стихию, вспоминать про это, мы можем ей вообще не пользоваться. Ну вот, например, я сама понимаю, что я 90% времени провожу, ну не 90, но больше там 50 точно, я провожу в состоянии королевы либо хозяйки. Почему? А потому что... У меня бизнес, у меня группы, у меня ä, люди, мне нужно как-то структурировать, мне нужно везде успевать, я за все ответственна. Девочка во мне всплывает крайне редко. И сейчас я вот, кстати, с удовольствием позанимаюсь как раз этой самой девочкой вместе с вами, потому что... Потому что, наверное, в девочке как раз вот этот гормон серотонина э -э, начинает вырабатываться. Почему? Девочкам нужно почаще гулять. Так что я сейчас не говорю, конечно, про те прекрасные страны, м -м, теплые, хорошие, но в которых нельзя гулять. Уж, не знаю, вам пока такого совета дать не могу. Но нашим, кому еще можно, я не знаю, вдруг у нас тоже все закроет. Вот, начинается солнце, начинается, э -э, начинается тепло. Так что, друзья, второй совет – мы начинаем гулять. У меня дерево слишком много, 5 штук. Смотрите, когда слишком много, тоже плохо. Да? М -м -м -м -м, слишком много, тоже плохо. Почему дерево у нас будет держать дерево? М -м -м, если вы вспомните крукусин, вот почему я не веду никогда в Инстаграме и прямые эфиры, потому что показывать что-то, рассказывать без картинок мне очень сложно. А, вспоминаем круг усин это 5 стихий такая звездочка да то есть энергии идут по кругу и энергии идут внутри звезды энергетические прогулки да, друзья второе, второе задание гуляете ли вы опять же можете делать фотки с нашим э, ставьте в, в stories ставьте наш инстаграм э, мы будем показывать и вас тоже значит прогулки вдохновляющий в смысле не я побежала по магазинам и чуть живая а именно вот какие-то вдохновляющие красивые какой то какой-то парк в котором вы давно не были а после работы может быть пройтись по какой-то более длинной дороге но но красивый может быть встретиться с подругами и обязательно обязательно с какими подругами мы в энергиях девочки с легкими Веселыми, не те, которые начнут сейчас вам грузить своими проблемами. Вспомнить таких подруг. Если нет, разыщите их. Встретитесь попить кофейку. Окунитесь, окунитесь прямо в эту атмосферу беззаботных абсолютно девочек, которым, которым хорошо. Вот. Итак, старайтесь, значит, вам нужно постарайтесь за эту неделю обязательно организовать себе прогулки. Ну, я понимаю, что все мы люди заняты, может быть, у нас не хватает времени. Делайте это постоянно, но э, подумайте, может быть следующую субботу, может быть среди недели у вас получится. Итак, ваша важная задача, вы должны себе организовать солнечную прогулку. Ну, солнце насколько получится, ну солнечную и в такую какую-нибудь вдохновляющую хотя бы э, вообще, конечно, пока мы живем в состоянии девочки, вот эту неделю возьмите себе за правило хотя бы несколько минут прогулок, но каждый день обязательно. Вышли на 10 минут раньше в, перед работой. Специально для того, чтобы 10 минут пешочком вы где-то могли пройти. Погулять по морю. Ой, погулять по морю это вообще красиво. Было бы у всех море. Много гуляю, я пешеход конкретный. Молодцы! Но мы с вами фиксируем состояние девочки. Да? То есть мы с вами фиксируем состояние легкости. Друзья, дальше. Мы с вами фиксируем в себе состояние, кстати, потом будете писать в комментариях, у кого как получается. Мы с вами фиксируем состояние, когда вот ну, уступчивости, во, уступчивости, то есть тренируем на этой неделе состояние уступчивости. Там, где мы обычно руки в боки начинаем доказывать, вообще запомните, женская вот правота – вот наша вот эта правота, ну, я понимаю, мир агрессивный. И если, видимо, мы тоже не будем какие-то агрессивные, мы боимся, что нас затопчат. Но, друзья, запомните, правота разрушает всю женскую сущность. Вот это доказывание, что я права, оно может быть прекрасно, там, конечно, вы можете быть прекрасной бизнес-леди, вы можете быть очень удачливой, там, в плане бизнеса, карьеры и еще чего-то. Но мы сейчас с вами говорим про женщину, да, мы с вами... Сейчас пытаемся в себе вот этим небольшим флешмобом воспитать в себе гармоничное состояние женщины. Мы с вами пять недель будем каждое состояние пробовать, и потом я расскажу, каким образом можно переключать и чем нам будут помогать состояние девочки. Да? Ну, вы уже, наверное, поняли, что состояние девочки это то прекрасное легкое состояние, на которое мужчины тянутся. Оно не всегда привлекает мужчин но э, привлекает у нас любовница мы будем говорить в следующий раз про нее привлекает если мы хотим привлечь мужчину то это любовница а вот если мы хотим чтобы мужчина с нами оставался надолго то есть ну например вы сейчас в стадии каких-то там отношений встречаетесь если замужем тоже хорошо включайте девочку Эта неделя прям поставьте себе в планах это неделю я живу в девочке да. А, дальше вот мы говорим, что она вдохновляющая. Но вдохновляющие у вас у самой должны быть мечты. А можно на лыжах погулять. О, вообще тоже здорово на лыжах. Давайте вспомним нашу любимую практику список желаний. Напишите напишите список желаний. Сядьте и напишите желания. Список желаний. Так, а если у меня здесь есть модератор мой... Из, из Инстаграма. Пожалуйста, я вроде бы видела, где-то мелькала. Напиши, пожалуйста, чтобы все мы жела, Чтобы все список, который а я уже надавала задание, сама забыла сколько. Так, у нас было гулять. Да, у нас было гулять. А, так, напомните мне первое. Сейчас я себе тоже буду записывать, а то я. А, творчество! Первое было творчество. Творчество. Дальше мы с вами гуляем. Можно карту желаний делать, как раз растущая луна сейчас. Спасибо большое за подсказку, я прям согласна, карта желаний. Друзья, наполнитесь мечтами, важно, сбыточными, несбыточными, напишите все свои желания. Вот просто сядьте и напишите, и хорошо бы, знаете, для того, чтобы какие-то желания реализовывались... Ну, считается, что перед всеми желаниями должны быть мечты. Напишите мечты с размахом. Не потому, что я хочу дом на море, но я его никогда не куплю, потому что у меня нету денег и никогда не будет. А потому, что я пишу желание «я хочу быть на море», «хочу дом на море», там с, с видом, например, на море, потому что я этого просто хочу. Мы с вами будем в состоянии не... Понимаете, состояние девочки – это не состояние «а где взять». А как пробиться? А как заработать? Нет, это состояние «хочу». Это состояние «хочу» и, может быть, вот то самое волшебное состояние, когда, когда оно бывает только в детстве или в самой ранней юности, да, когда тебе кажется ощущение, что если ты хочешь, то оно так и будет. Я не знаю как, но как-то оно так и будет. Давайте вредно не мечтать, точно. Давайте попробуем себе вернуть это состояние, когда мы... Не думаем, я хочу дом на море и начинаем считать, что мы, если мы его возьмем в ипотеку, как же мы будем урабатываться 25 лет потом для этого, да? А именно из состояния просто я хочу. У меня есть такая мечта. Круть, случайно, попала на ваш эфир. Прям. Ой, давайте подожди, почитаю, что такое. Прям на подсознательном уровне Пошл, пошла уже сегодня гулять. Намалевала губы и к морю камушки кидать. Сегодня солнечное и тепло было. Да. Во, Елена, спасибо большое. Творчество, гулять, карта желаний или список мечт наших. Вот отпустите себя. Просто, просто желайте. Просто желайте, потому что вы есть. Найдите себе эту девочку. Я, мы, если хотим, потом, конечно, вернемся с вами, я сейчас просто не хочу вас запугивать, а если ее мало, а если ее много, да, конечно, конечно, когда много, когда вот эта инфантильность у женщин, я, я тоже не люблю женщин, которые совсем застряли в девочках. Ну, не знаю, я сама такая женщина деловая. И мне, знаете, как-то э, истории про вот этих вот э, тетених в 50 лет, которые такие, а, да вот скоро принц придет, да мне вот замок принесет, мне такие истории, ну, тоже как-то не, не резонируют. Но не очень резонируют, конечно, люди, которые в 50, в 60, в 70... Умеют смотреть вот этими широко открытыми глазами и говорить, а -а -а, вот это же дом моей мечты. не важно, что она уже живет там на пенсию. У нее дом мечты. она все... вот, вот у нее есть какое-то вдохновение. У нее есть до сих пор э, желание удивляться. У нее есть желание удивлять. Вот это самое приятное. Третий момент. Третья уступчивость. Молодец, да. Уступчивость. И а, если у вас, ну, вот вы зафиксируете этот момент в себе. То есть муж сказал так, а я думаю так. И я уже рот открыла, чтобы сказать, как я думаю. но вдруг я его закрыла, вспомнила, что я в состоянии девочки. И сказала, хорошо, так и будет. Дальше. В состоянии девочки начинаем применять слова я вы знаете я тоже не очень люблю ну хотя пользуюсь иногда этими всякими котиками да зайчиками а, э, вы знаете вот котики зайчики они очень часто как раз получаются знаете по-королевски что ты ну, вот как-то уделил внимание своему котику с высока как-то получается а попробуйте а к своему мужчине, у кого есть мужчины, подбирать такие слова, которые бы были состояние я снизу, не я сверху, зайчик сходи в мусор выкини, а я снизу. То есть может быть там добытчик мой, да, там хозяин. Кстати, состояние девочки это одно из важных состояний, уметь уметь принять, принять все, что мужчина приносит. Я девочка с мечом. Да мы все такие тут, <смех> не, не вы одна. <смех> Поэтому мы и будем девочку прорабатывать. Друзья, это прекрасное, вот все, что я сейчас вам говорю, это прекрасная, абсолютно прекрасная практика психологическая. Даже бокс не с астрологией. Это просто психологическая практика, которая делает наш внутренний мир богаче. Мы после этого будем больше сами себя любить, и, как, конечно, как следствие, нас тоже будут больше любить. А, значит, дальше. Я, это, я уже давала это упражнение, ну, это только для тех, кто мне приходил на вебинар. Кстати, кто там был, если сделали, то напишите, получилось, не получилось. Значит, упражнение было следующее. Я сейчас его повторю, значит, хотя бы 24 часа в сутки вы будете в состоянии девочки, то есть, прям какие-то сутки, но мы с вами все-таки договорились на неделю. Постарайтесь это состояние продержать неделю. Как его продержать? Конечно, нужно осознанно фиксироваться, то есть, вы встаете утром и говорите, так, Пугачева Наталья дала задание, я сегодня в девочке, я сегодня буду в девочке, я сегодня постараюсь прожить. Понятно, что мы, ну, у нас миллион дел, и мы это можем забыть через две минуты. Но постарайтесь зафиксироваться и чтобы вам зафиксироваться то представьте что вы находитесь в каком-нибудь реалити-шоу там я не знаю дом 2 например где везде стоят камеры везде куда бы вы ни пошли что бы вы ни делали эти камеры за вами следят и если вы не выполняете задание этого реалити-шоу что-то ну, что да? вот что-то будет все смотрят я не знаю, все смотрят, какая вы хорошая девочка. Добрый день, у меня был обратный эффект, почему-то, когда я проявляла девочку в юности. Парни вели себя с точностью, да наоборот, и топтали всю нежность. А вот, вот помните, я вам говорила про то, что... Нам нужно научиться не просто взять сейчас какое-то состояние и быть в этом состоянии. Ни в коем случае нельзя быть в одном состоянии. Мы должны их переключать. Мы сейчас пока просто тренируемся для того, чтобы э, уметь переключать эти состояния, для того, чтобы немножко подсознательно прописать эти состояния. А дальше, дорогие друзья, мы будем переклю переключать. И состояние девочки... Это вообще не, далеко не первое состояние, которое мы показываем мужчине. Это состояние чуть ли не пятое, уже когда жениться собрался. Десятое какое-то, но ну, не десятое, конечно. Смотрите, у нас есть состояние девочки, да? Это легкость, привлечение, принятие мужчины, привлечение в свою жизнь возможностей. Легко по-женски. Понимаете, когда у нас мало девочки, друзья то у нас с вами что получается? Мы с вами получаемся такими лошадками, которыми тащат на себе все. Вот, вот, ну, там, гвоздик прибить, муж такой. Сбегай, пожалуйста, молоточек возьми, вот тут гвоздик отвалился, прибей. У кого, кстати, такое, который себя чувствует поставьте, давайте, там, шестерки, на которых уже все свалили. И гвоздик прибить, на работу сбегать, и тут накормить, тут самой прокопать тут еще там я не знаю машину помыть ну то есть даже те состояния которые казалось бы нужны поставьте шестерку кому кажется что на нее свалили все вот есть такие я уж думаю господи неужели прям все это все девочки у нас тут вот. да нет я сама так иногда чувствую но я правда если я так зафиксирую, я так мужу говорю: так, стоп, <с> давай, вот это ты все-таки сделаешь, <с> если он начинает а, линолеум укладывать. <с> Да-да-да, моя подруга, да. Так вот, смотрите, а любовницы, а в состоянии любовницы нам нужно быть для привлечения, ну, естественно, а для привлечения мужчин, для, для привлечения внимания, для привлечения поклонников. И состояние любовницы нам очень часто нужен, нужно для каких-то профессий, таких эм, публичных, да? То есть ты должен нравиться. Состояние любовницы – это люди, которые нравятся. Очень часто мы это состояние, может быть, проявляем в компании. Ну, даже там с мужем, с, с подругами. То есть состояние любовницы мы искрим, и мы притягиваемся. Поэтому мы с вами будем говорить, когда пройдем состояние, что... Допустим, для того чтобы привлечь мужчину, вот на девочку вы кого привлечете? Папочку, да? Вы не привлечете тоже здорового мужчину. Мы, мы должны все быть в переключениях. То есть, если мы хотим привлечь мужчину, то нам с вами нужна, то нам с вами нужна любовница. То есть, мы привлекаем равного партнера. Все-таки состояние девочки это состояние, которое надо иногда включать, которое нужно для вас самих. Но это не то состояние, в которое мы мужчинам там прям задвигаем каждый день. да? Это, это очень плохо, потому что а, какое-то время он отыграет ту роль, с которой он пришел. То есть он же тоже пришел со своим папиком, он же не просто так к вам притянулся. То есть а, что-то в его психике есть... У нас, есть так уж разобраться, вообще здоровых людей-то не особо много. Вот. Ну, просто вопрос, что мы либо с человеком общаемся, который хоть как-то на здорового похож, и хоть как-то, то есть душевно, да, такой все-таки человек состоявшийся, либо мы притягиваем прям, ну, совсем-совсем человека с перекосом. Поэтому, если мы с вами с перекосом в девочке, то мы... Точно притянем мужчину с перекосом в папу, который будет нами командовать. Первое время будет баловать, потом будет командовать и, возможно, там дальше топтать и гонять и так далее. Хозяйка – это женщина, которая привлекает, это стабильность, которая привлекает в свою жизнь изобилие и которая привлекает в свою жизнь для мужчины. Ну, каким образом проявляется? Мужчину, если мужчина уже пришел, но хозяйку мы вообще на первом уровне не включаем ни одна хозяйка еще мужчину не привлекла хозяйка это то состояние которое мы начинаем включать уже с мужчиной будучи э, в каких-то отношениях для того чтобы показывать что то пространство в котором мы находимся это стабильное пространство и этот мужчина может прийти и э, он может здесь расслабиться он получает силу и именно в этом состоянии мужчина нам начинает дарить не как девочки подарочки цветочек э, пряничек или там юбочку, да, а нам дарят дом <свят> в этом состоянии, нам дарят там дачу, да, ну потому что мы уже хозяйки, мы уже стабильно. Кстати, интересное наблюдение, Мо -э, мой коллега отец двух дочек, я это хорошо знаю, и поэтому мне его легко просить. Ну да, может быть. Так, королева, я сейчас просто немножечко про все состояния, да, королева. Королева это статус. Вот вы говорите, что мужчины не ценят, а потому что королева нужно вовремя включить нас. Вот привлечь мы можем мужчину на любовницу, а для того, чтобы этот мужчина был, э, чтобы ты стала для него ценной, ты должна очень быстро уйти в королеву, очень быстро. Ну вот давайте мы все-таки поживем каждое состояние. Мы сейчас проживаем состояние для себя. И в конце тогда я на шестой неделе сделаю такой вебинар, где я рассказываю, каким образом, в каком состоянии надо, и, и как долго, или мало, или много надо находиться в этих состояниях. И дарит он мне да, подарочки? Да, друзья, и дарит вам подарочки, потому что девочкам дарят подарочки, а дары дарит королева. Вот если королева не проработана, вы будете получать только подарочки. Вы будете получать все время вот эти конфетки, шоколадки, цветочек, открыточку. Это все здорово, это все отлично, и многие мечтают и это иметь. Но если мы хотим, чтобы нам подарили машину, шубу или кольцо от Тиффани, нам нужна королева. И... Королева тоже, э, мы, ну, и дойдем до королевы, потом мы будем с вами любовница, потом будем хозяйку, потом королева, будем проходить. И королева это то состояние, которое мы с вами должны, э, в котором мы долго не должны находиться, потому что жить рядом с королевой, но опять же, достаточно сложная история, и не каждый это про, ну, как бы вытянет, да, скажем так. Королева вообще очень интересно. Если в нас нету королевы, а в нас ну, генетически заложено так, что этих королев нас истребляют еще в детстве. Вернее, сейчас уже все наоборот. Сейчас перекос в другую сторону. Сейчас всех девочек-принцессами уже выращивают. Все по первому требованию, все у ее ног. Ну, очень много и очень часто. А, так вот, если в нас нету королевы, то мы статусного мужчину привлечь свою жизнь, либо не можем, либо мы теряемся в, в окружении статусных мужчин. Вот давайте так скажем. Кому поставьте, пожалуйста, четверки в чат. Те женщины, которые встречаясь где-то со статусным мужчиной, неважно, на какой-то вечеринке, по работе, теряются. То есть не могут теряют дар речи. Им кажется, ну, как бы, вот он же такой красивый, он такой умный, у него такой, он такой у него такое положение высокое. Ну, а я, ну, я же вроде вот такая вот, ну, вроде не такая, как он. Ему же вот рядом с ним должна быть прям принцесса-принцесса. А я вроде вот как, ну, вот. Вот, вот недостаток королевы, и а, он очень часто вот именно в таким, таким образом, вот четверочки ставят, да, он именно таким образом. А, друзья, это у многих бывает, может сейчас не все хотят создаваться в этом, но это у многих бывает. Почему? Потому что состояние королевы, а, если оно вот в нас не пропитано, вот прям не зашито в наших генах, то, конечно же, состояние, слушайте, мне нужно, мне сказали, что я за час должна э, уложиться, иначе я эфир это, не сохранится. Поэтому, друзья, давайте еще 5 минут. Э, удивительно, я не успела рассказать даже половину, чего хотела. Сейчас дам задание, все, все будете делать. Дальше будем общаться в чатах. Так вот, э, состояние королевы, конечно же, это статус. Статус. Во-первых, вы статусного мужчину можете привлечь в свою жизнь. А во-вторых, даже если вы привлекли ну, обыкновенного мужчину, вы со своим вот этим внутренним королевским сможете вытащить вашу семью на определенный статус. Мужчины на это тоже идут, потому что, ну, как ни крути, мир такой, какой он есть. И э, здесь не то, что вот мужчины прям, знаете, идут к нам для того, чтобы за счет нас куда-то там продвинуться по социальной лестнице, но они от этого не откажутся, да? Они не откажутся, если у нас будет компания очень интересных людей, которые, пусть даже, может быть, им выше их по статусу, если они вдруг станут жить как-то по-другому, отдыхать как-то по-другому, не знаю, ходить в какие-то другие заведения, другие театры и так далее. То есть э, статус для мужчины очень важен. Любому мужчине, э, ну, вот представьте, вот вы э, вспомните себя опять же молодой девушкой, кто, кто уже не, ну, не совсем юный, да? Вот вспомните себя юными. Какие мы все хотели какого себе парня? Принца, да? Ну, понятно, что не сказочного, а такого обыкновенного, но нам хотелось, чтобы он чем-то выделялся. Мало кто из нас хотел, дайте мне, пожалуйста, обыкновенного, там, чтобы уж там, не знаю, там никакую профессию не, не обидеть не буду говорить, там, ну, там, разносчика еды, давайте так скажем, да? Дайте мне такого без образования без воспитания без хороших манер не нам же всем хотелось чтобы он чем-то отличался да может быть он был каким-то спортсменом да, таким вот с, с какими-то достижениями или чтобы он был очень умный или чтобы он был образован или чтобы там рисовал Ну, мы хотели даже если потом это не реализовалось, мы все хотели чтобы это был ну, что-то такое вот выше чем все остальное вокруг то же самое для мужчины Понимаете, ему. Э, я все время говорю, что жить с королевой хочет любой. Неважно, кем он работает, где он, как он воспитывал. Если ему досталась королева, да, представьте, вот посмотрите на этих всех девочек, которые э, там, я не знаю, там, например, участвуют в каких-то реалити-шоу, они могут быть некрасивые, они могут быть неумные, они могут быть. Но у них же есть определенный статус. Вообще, этих девочек из телека или девочек из каких-то тусовок вдруг да особенно если там мальчик приехал из провинции а девочка оказалась там такой светской львицей оля а это и он начинает хвалиться он говорит да она же вот, она же там с теми-то вот тусуется она вот в таких-то кругах то есть умение с чем я перепрыгнула королева я не знаю в Тем более, времени нет. Про королеву скоро тоже будем говорить, да. А, дальше. А, у нас будет самое последнее состояние. Состояние воды, состояние жрицы. Это привлечь свою э, жизнь удовольствие, наслаждение и уметь дарить это состояние. Ничего мы с вами не отдадим никакому мужчине, если у нас самой у себя внутри выжженное поле, да, выжженная земля. Ничего мы никому не сможем. Uh, пишет, как минимум, Брэд Питт, мечтала о парне ухе и умением играть на гитаре. Да-да, <laughs> все, конечно, мы мечтали, естественно. Друзья, давайте успеем дать, значит, еще одно важное задание, которое вы мне обязательно напишите в, в чате. Uh, значит, задание будет следующее. Вы должны... Короче говоря, если у вас выходит каждый день подходить к трем мужчинам с просьбой, делайте это каждый день. Ну, как хотя бы вы должны все равно к трем разным мужчинам подойти, подойти с просьбами. Причем просьбы должны быть детские. Прям, ну, могут быть, ну, не детские, женские. Такие могут быть глуповатые. Могут быть, ну, я не знаю, даже не глуповатые, простоватые. И хорошо бы подходить за помощью. Банку с огурцами надо открыть, не бегите сами ее открывать. Дайте своему партнеру, скажите, что что-то не получается. Пусть он откроет. На улице очень важно подойти к мужчинам и подойти к мужчине и тоже незнакомому спросить. И смотрите, пожалуйста, тоже на него обязательно снизу вверх. Неважно, он вам нравится, не нравится, вообще это не ваш тип, неважно. Вам нужно подойти, все что угодно. Лучше всего встать на какой-нибудь перекресток и спрашивать, где улица, причем вы стоите просто на этом перекрестке, там какое-нибудь пересечение улицы, там, или проспекта Ленина с улицей. Комсомольская, например, да, стоите на этом пересечении и говорите, а не подскажете, где проспект Ленин? Но ну, если уж вообще прям так неудобно, уж вообще такой глупый вопрос задавать, ну спросите какой-то номер дома, вы не знаете, вот вот э, там мне там нужно 25 й это в ту сторону или в другую? Обращайтесь, но самое главное обращайтесь с просьбой. По, смотрите, если у вас получается три просьбы в день, это будет идеально. К своему коллеге. Там, ну, пошел за кофе, там, попросите, чтобы и вам взял. А, там какие-нибудь, я не знаю, карандашки на наточит, <соединяющие> сидит, пусть и вам по поточит. Вот, вот каким-то таким образом. А, ох, одного бы где взять. На улице, берем на улице. А, можно попросить в транспорте посадить. Нет, это вы уже не состояние, девочки, будете. <соединяющие> Боюсь, вы из какого-то состояния уже такой уставшей женщины. Нет, нам этого не надо транспорте вы можете попросить ну там передать деньги это конечно тоже не та история и так будете мне писать насколько у вас это получается мне нужно эфир заканчивать а то я боюсь что он не сохранится а мне сказали его сохранить еще надо вот. и друзья а вот три взгляда на мужчину у получится у каждой каждый день тренируемся смотрим на разных абсолютно мужчин Смотрим и находим три какие-то хорошие в нем черты. Вот вспомните, как это опять же было в юности, когда мы еще не были вот такие, знаете, критиканы, которым это не так, как, как помните, Москва слезам не верит. Первое, что видим, грязные ботинки, да? Нам нужно не это, нам нужно... Вот, вот вспомните вот то состояние. Я вот, например, очень хорошо помню это состояние. Неважно, симпатичный, несопозичный... Ну как-то ты в каждом видео вот этот высокий какой, а вот этот вот, там волосы такие красивые, кудрявые, а у этого вот какие-то ресницы, глаза огромные. Ты как-то, ну не то, что ты влюблялся во всех подряд, но ты видел это хорошее. Питание хотела дать. Ох, давайте быстро про питание, давайте две минуты про питание. Значит, давайте. Питание тоже надо вводить, конечно же. Значит, у нас с вами <к pintle> вкус дерева – это будет кислый вкус. А, кислый вкус. То есть, эм, что полезно? Свежие фрукты, зелень, цитрусовые, и полезны будут ягоды. Вот. А, значит, Бел, белок считается хорошо для дерева то есть там фруктов практически большинство туда входит, растительные масла всевозможные яйца мясо птицы там утка по моему у них такой на первом месте молочные продукты и даже вино шампанские вино к девочкам подходит как ни странно да вот то есть да мы с вами можем э, добавлять добавлять по вкусу вы знаете, я, наверное, давайте так сделаю. Я, наверное, сделаю пост. Вот завтра или послезавтра выложу вот это видео, если я его сейчас успею сохранить. Выложу видео и сделаю в карусели будет еще, или в карусели, или отдельным постом будет, что нужно есть, чтобы привнести дерево. Завтра пост начинается, кстати, да. Кстати, да, про пост. Друзья. Скажите, пожалуйста, полезна ли была сегодня встреча? Там, я не знаю, ну, по десятибалльной шкале единицы вообще не надо. А кто королева и король, интересно стало? А, про короля... А, не знаю, это не ко мне вопрос, да, кому-то. Значит, смотрите, друзья. А, да, напишите, полезно, не полезно, надо, нам не надо такие встречи или ваше время не отнимать больше. Вот, если полезно, то я от вас жду. Сторис которые вы будете делать, чтобы я могла перепосты делать. Я делаю посты, в которых вы будете писать. Я, не, я вам не гарантирую, что я 24 часа буду в сутки отвечать, но пишите, я буду все равно выделять время, коли я уж вписалась вдруг в такую историю. Вот. Я никогда ничего, конечно, подобного не делала в таком открытом формате. Ну да, попробуем. Так что... Так что будете работать, буду вести дальше. Не будете работать, писать, я ничего не буду вести, потому что я тоже загруженный человек. Вот. Буду с вами делиться, буду вам рассказывать дальше. Мне очень хочется, чтобы вы сейчас с приходом весны, давайте сейчас все в состоянии девочки. Девочка – это дерево, дерево – это весна. И нам нужно побольше, давайте, мечты, давайте... Творчество, прогулки, мужчины. Просим у них, смотрим на них с восхищением. Просим, уступаем им. И просим, ээ... и просим, и просим, что мы просим с вами. Ээ... Просьбы, всякие просьбы. Всякие просьбы у них просим, всякие пусть даже не очень умные. Но главное, мы к ним обращаемся за помощью. Вот, это наша домашняя задача, гибкость, да, да, вот уступчивость, я говорю, гибкость, это очень важно. Огонь – это любовница. Про любовницу, про огонь, про то, как привлекать мужчин. Мы с вами это будем заниматься в следующее воскресенье в 20.00 по Москве, точно так же час. А я ухожу с эфира, потому что я хочу успеть как-то сохранить этот наш волшебный эфир для тех, кто не успел на него попасть. Все, друзья, очень была рада и... Надеюсь, что, что мы с вами неделю поработаем плодотворно. Мы оба огонь ян. Благодарю, интересно. Все, спасибо. Так, теперь мне нужно закончить. Кто бы знал, да, завершили.